Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – побег от себя. Много в жизни моментов, когда мы стараемся уединиться, сбежать, отключить телефоны, не пользоваться интернетом, порвать любую связь с внешним миром, не попадаться на глаза знакомым, не видеть вообще знакомых лиц, уехать в другой город, в другую страну, в другой район, уйти в другую комнату, спрятаться, скрыться, исчезнуть, раствориться, сделать что угодно. Лишь бы тебя не трогали, лишь бы тебя не видели, забыли о тебе на время. Чтобы я сам о себе забыл, чтобы я не помню, где я, кто я, отключиться, отдохнуть. Просто побыть самим собой, наедине с самим собой. Это и есть тут назов... так, так называемый, тот самый побег от себя. Но помните, убегая от себя, вы прибегите именно к себе. Я называю такие побеги поиском своего рабочего стола, поиском удобного места, рабочего места. Вы там собираете, черпаете энергию. В таких местах вы стараетесь объединиться с самим собой. Получить энергию от мира, не от людей. От природы, от солнца, от воздуха, от ветра, от дождя, от снега, от луны, от звезд, от всего, что окружает вас. В этот момент вы проникаете с некой божественной энергией. Вы чувствуете прилив сил. Вы ощущаете себя абсолютно оторванным от мира, от мира. И тем не менее ощущаете его частью. Себя его частью. Вы понимаете, что мир без вас не может, и вы без него. Когда приходит момент истины, тогда, а чаще всего это происходит тогда, когда вы успокоились, передохнули. Возможно, были некие вещи, которые вам не свойственны. Какая-то зависимость, какие-то связи, значения не имеет. Вы отдохнули, вы вернулись, вы стали другим, что-то у вас внутри изменилось. Но опять же напоминаю, вы возвращаетесь к себе. Вы от себя никогда не убежите. Чтобы не было таких побегов, чтобы вам в этой жизни жилось комфортно, вы должны просто успокоиться. Вы должны понять, что вы человек, который является частью этого мира. Вы есть этот мир. Вам нужно лишь проговорить себе «Я не бегу, я не сбегаю, я еду отдыхать». Попытайтесь просто отдохнуть с друзьями или без. Выйти на природу, к речке, к солнцу, на пляж, в лес, куда угодно. Не называйте это тем самым побег, который вы пытаетесь произвести удирает семьи от друзей от работы от проблем когда вы вернетесь придет отрезвление, вы поймете что становится еще хуже вы должны просто успокоиться набраться сил и честно признаться что побегам ничего не решается к проблемам нужно бежать но не бежать от них к себе нужно идти навстречу него, но не бежать от себя все, что вам нужно, это полноценный отдых, хороший сон, занятия спортом, избавление от негативных мыслей и вредных привычек, курение, алкоголь, наркотики). Вы должны избрать здоровый образ жизни, вы должны полноценно отдыхать, полноценно работать, полноценно питаться, исключить любой негатив, любое восприятие отрицательной энергии. Вот тогда вы поймете. То бежать никуда не стоит, что я в этой жизни, и я не собираюсь из нее убежать. Если я не буду ценить себя и ценить свою жизнь, она меня оставит, она меня выдавит из жизни. Не бегите никуда. От мира не убежишь звезды везде, солнце везде, тьма везде. Куда бы вы ни уехали, какую часть вашего города, либо на какой континент этой планеты, вы всегда будете рядом с собой. Вы просто смирите картину. Это важно. Но не обманывайте себя. Это не поиск самого себя. Это побег от проблем. Проблемы решайте там, где вы работаете, там, где вы рождены, там, где вы нужны. А отдыхайте, где хотите. Приезжайте отдыхать от работы. Приезжайте отдыхать от семьи. Но от себя вы не отдохнете, потому что вы всегда рядом вы и есть там куда вы от себя сбежали подружитесь с самим собой успокойте самого себя договоритесь с самим собой чтобы таких побегов больше не было чтобы вы просто ездили отдыхать наслаждаясь миром миром природы людьми общению с богом собственным одиночеством сменой картинки неким романом алкоголем да чем угодно Самое главное, чтобы возвращались к другим, свежим и отдохнувшим, и ни в коем случае измученным от побега от самого себя. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.